Лазурное море, солнце, голубое небо. Ницца на Французской ривьере – это волшебное место, куда хочется возвращаться снова и снова. Неудивительно, что именно Ницца – любимый курорт королевских семей и аристократов со всей Европы. В Ницце мягкий средиземноморский климат. Ее природа, горы, парки и, конечно, незабываемого цвета море многие годы вдохновляют художников. Город дышит историей, и улочки, ничуть не изменившиеся за сотни лет, соседствуют с шикарными кафе и бойкими рынками.